Здравствуйте, дорогие дамы и господа. Благоволит к нам Господь. С вами Джон Клюкер и Грибобас. Едем на великах-то на телевышки. Ну, полюсу, естественно, пешком. Поведать нашу старую избушечку. Пособирать грибочков. Заняться тихой охотой, как говорят в народе. Вот, сейчас уже 9 час МСК вечера. Ну, мы уже не первый раз ходим по ночам в, избушке. в избушку в любое время года так что нам не впервой мы находимся в республике коми город инта сейчас конец августа так идем по тропе уже воды хватает добирались мы с поселка до телевышки час дорогие друзья мы уже угу. на тропе к избушке вот грибобас уже осталось грибобас немного. Верю, Джон, верю. Давай. Смотрите, каких я красавцев нашел. Красавцев. Да. Так оно и есть, Джон, так оно Красавчика. и есть. Красавчиков. Сейчас мы их срежем. Давай. Там, там маленький, ну ладно уже. Ага. Тут ничего-то не режется. Ага. Вот червивый, видишь, посерединке. Ну, вырежем. При переходе речки набрали воды в сапоги. Короче, вот так вот придется сушиться. Ну вот, дошли мы до избы с грибобасом. Вон там грибобас. Набрали воды. Посмотрим, как тут... Дров оставили, не оставили, не дров нету. Нету, да? Нету. О, Ладно. наша сумка до сих пор цела. Цела, да? Ага. Вот, их уже. Ну мы, в общем, сейчас печечку будем затапливать. Да? Сушиться ага. Набрал, да, Гриббас? Да. Покажу. Я набрал. Ну сюда, положи рюкзак сюда. Ага. Покажи, как ты набрал там. Опа. Ну, вон он, как... воды, да, он. Воды плавают, вода там. Сейчас будет сниматься. дожди были и вода поднималась. Так, где мы будем снимать, Джон? Ну смотри, где удобно тебе. Только вот сюда. А что, у тебя фонарик не светит? Свет, свет, чтобы было видят лучше. Ну я сейчас все уже тоже буду. дорогие друзья, у нас перекус. Перекус вот этот, паштет будем кушать. Паштет львовский. Львовский? добрый день добрый день сейчас вот только что побрызгались антикомарином вот сейчас покажем что вокруг избушки там речка сейчас речку покажу вот речка ручей черный ночью печку топили в принципе тепло было Еще тепло на улице. хорошо а? да высохли сапоги вещи высохли у, у нас а вот грибобас утром вставал. Вот грибы, грибы пособирал ну, всякие. Вот, щепки, вот да, кора. Да. Ну, большие смысла нету брать грибобас. А ну уберем. Лучше брать вот такие, типа такие. такие. Примерно. Вот такие такие. Вот такие. Да. Вот такие. Ага. да, да, да, да. И надо еще будет смотреть. Там они, наверное, эти как ну, ножки, наверное, червивые. Вот. Сейчас идем грибочки собирать. И будем вам показывать хорошие экземпляры. Экземпляры Дорогие друзья, ну вот Потихонечку набираю грибочков Но много червивых, вот видите грибы А сейчас включил Камеру, показать, смотрите Какой подосиновик белого цвета Красивейший просто Красивейший ну Вот видите, ножка Внутри червивая вот шляпку, вот если вот шляпку вот здесь порезать, вот это вырезаешь, и может быть шляпка еще целая. Вон там грибобас, вон подосиновик. Грибобас. Или ты там нашел тоже? Сыроежка. Вот иди вон подосиновик, вон там вон возьми. Проверь, вон он, вон. Ага, Дорогие друзья, вот еще вам хочу показать красавчика. Вот смотрите, вот красавчики, вон еще два, О, как. видите какие? Красивые грибочки, молодец Джон, браво, молодец. О, вот. Вот, вот, видите какие матрешечки? Вот срез какой у них. Грибас вон ведерко сыроежки собирает, угу. чтобы они не разломались. Вот увидел два гриба красноголовики, видите? Но они уже крупные, видно. Вот тот крупный уже видно, что там даже снизу он обсыпается от, от того, что он весь червивый Ну и решил пройти, и потом решил это чернички немножко попробовать. Нагибаюсь и вижу хорошенький подосиновик белого цвета. Вот этот гриб уже достоин внимания. Красавчик какой, смотрите. Подосиновичек. Грибобас тоже нашел белые подосиновики. Да, красиво тут. Сколько тут штук? 6 да, вроде? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ага. Вон в сторону, вот. угу. О, она шляпка. Ого, чрт. Хорошенькие. Угу. Чистенькие. Красавчики. <связь> Слов нет, одни сливни, да? <связь> О, хороший гриб. <свёзд2> <свёзд1> <свёзд2> Нет, вот червей много. Посмотрите. Вот такая елка, да? И тут, видимо, какая-то щель была. И смотрите, сколько смолы. Много смолы. Много. Вот на ней еще, кстати, вот эта штука называется ведьмины волосы. Ведьми волосы. Кто досмотрел до этого момента, подпишитесь на канал, потому что я вот здесь. Я один нож уже сделал, вот это вот, из рукоятки, рукоятка с... вот с этих ведьминых волос. Угу. Волос, то есть. Может, кто захочет потом купить. Так что буду в дальнейшем делать ножички с такой вот рукояткой эксклюзивной. И буду их продавать. Mm -hmm. Если хотите, подписывайтесь. Захотите, может купить такой ножичек. Да, Грибобас? Все правильно, Джон. Hero! Хероу! А, некоторые спрашивают, что такое значит Hero? Это значит переводится герой. Герой. Герой, да? Герой, да. Понял, Джон? Ты герой. Браво. И ты герой тоже, да. Спасибо тебе, Джон. Спасибо. Тут вот смотрите, еще просика, просика. Просика, видите какая. О! И прям до тундры Грибобас. О, просика! И видно, прям там видно, что это. Ну там видишь, да? Типа как тундра там. Да, да, да, да. Где-то километр идти примерно. Да. Ой, там тоже. Ну там есть как то да, нет, а если туда пойти, там будет ручей черный. Ага. Ну вот мы до этого момента дошли, сейчас обратно пойдем. В обратный путь и в избушку Да Сейчас покушаем там, чай попьем угу. Я нашел э, Вчера обнаружилось, что у нас оказывается Термос с одной кружкой Это оказывается у нас есть еще красный термос А я нашел в лесу вот такую Как правильно говорится, грибобас? Банка? Не, как она? Майонезная какая? банка Нет, это неправильно говоришь А как? Надо говорить Майонезная банка А, вот Майонезная банка Правильно? Ну типа такого Браво, Джон, браво Вот я как понял, 79-78 Это, наверное, раритетная какая-то баночка Ты думаешь? Ну, 78 год, возможно Ух ты, старая еще Это еще старая баночка Это как это, Джон, эксклюзив Так получается, браво, браво Молодец Вот видите <свят> Какая у меня <свят> образовалась походная кружка, супер находка! <свят> да, да, да. <свят> кто-то раньше, видишь, кто-то раньше тоже брал да, с собой майонез. Да, Получается век, так. Угу. Помнишь этот майонез при СССР? Железная крышечка такая. Этот майонез провансаль, провансаль. да? Ну провансаль, а какой? Он был очень вкусный. Я, могу я. Мы, короче, пошли, я взялся, банки три банки взял такие. А такие такие продавались. Булки салфеты, ну что, СССР, 15 копеек. булка такая пыльная булка и маком посыпанная. Моя вот я мазал майонезом этим и кушал. Я 10 штука было. Без лука, да? Без лука, так. Вот так, это было преступление, что ты без лука. Да? А, с лук, а с луком. Представляешь, вот, какая бы вкуснее, была бы вкуснятина. Было бы вкуснее. Было бы вот. вот было бы херово точно. Браво, <свят> Джон, браво. <свят> <свят> да, Точно, точно. Все, мы пришли в избушку, сейчас вот здесь зажгем костер. Ага. Эти Баклажаны у нас есть запечем, Давай. там еще в этот вроде перец болгарский остался, лук. Да. Я тут обратил внимание, грибобас, я спрашиваю, грибобас это ты специально сделал? Вот смотрите, ага. палка и здесь вот он палку поставил. Я такой, ну видно, что крест. А ты, Грибос, для чего это сделал? Как ты мне сказал? Просто чтобы пока не потерялась это. Вы вот видите? Просто что, как, чтобы как, чтобы она была в куче. Вот так вот я имею в виду. Чтобы была Так я имел в виду. А, понятно, понятно. Ой, молодец он, молодец. Такая, смотри, ну, кто-то пенил. И смотри, какая тут бабыха получилась. Большая. Ага. Бабыха за бабыха. Ну грибобас, вот мы с грибобасом собрали ведерко, ага, покажи, Петр, ведерко покажи, пожалуйста, пожалуйста. на засолку грибов, там это сыроежки, вот подосиновики пакетик, вот у меня тоже вот пакетик там тоже, у меня там еще ведерко есть, я тоже mm -hmm. то ведерко сыроежками буду заполнять, mm -hmm. ну а сейчас покушаем и пойдем домой, да. Сейчас я скажу Грибобасу радостную весть! Надеюсь, Джон! да это там желтый пакет! Сейчас! Погоди секундочку! Пожалуйста, Джон! И оказывается, вот это для чая положил в желтый пакет, а он в верхнем клапане был. Понятно, понятно. Тут аптечка. Ага. И вот они. Печеньки и конфетки есть. А ты искал вчера? Грибобасы, дай вот мне то ведерко, пожалуйста, пожалуйста, Джон. Это вот мы сейчас чай будем пить, да? А баночку я помыл, с, это на речке с песком. Ага. Вот такая баночка чистенькая. Так что у меня кружечка тоже чистенькая. И грибобас с чаем, и я с чаем, <laughs> Я оба с чаем. Давай, Джон. Вот этот термос очень хорошо держит э, тепло Вот даже видно пар идет, да? Да, да, да, вижу В вот Америке, да, термос идет? Да, это USA, термос. USA да? Опа. Если найду ссылочку, смотрите, ссылка в описании угу. Фирма Стэнлей. Ох ты, хороший фирма, между прочим Ага, молодец Вот, я брал с собой две банки можно как бы да, вот напополам сделать, а можно просто банка. Ну я не знаю, надо как-то разыграть. Кому какая банка достанется? Угу. Одна банка совок канина тушеная. Канина? Вот. О, канина еще не ел ни разу. Е, ну давно, давно. Одна, а вторая банка мясо цыпленка в собственном соку совок. Вот. И нам надо разыграть. Пока положи в костер, вот, чтобы они разогревались. Они, они не взорвутся, конечно. Нет, они так быстро не взорвутся. Понял. Хорошо, Джон, сейчас. Вот так. Ты прям на огонь положил? Да. Все, молодец. Спасибо. Опа. Во, я придумал. Смотри. Ага. А, да. Иди сюда. Сейчас, сейчас, давай. Вот если ты достанешь вафлю короткую, ага. значит, ты будешь есть какую консерву? Свинину в соку. В собственном соку. Там нету свинины. А, ой. Цыпленок там. Цыплю... Цыпленок, да? Да. Ну цыпленка в собственном соку. Если короткую. Да. Понятно. Понятно, давай. Это он выкинуть, да надо это. А -а -а -а. да? Давай, Джон, будем угадывать. Вот зрители видят, что я не обманываю его. Джон, Это рука левая, правая. Вот это. Левая. Левая. Цыпленок собственным сакуна. Спасибо большое, Дженс. Нет, сп... это я съел. -то. А -а -а. Да. Ага, спасибо. Так. Ага, сегодня доставай-то. Будь будет горячее Палочкой доставать? У -у -у. Слышно, голоса, да? Угу. Ну смотри, я не знаю, сильно разогревать, не сильно. Да не, хорош, наверное. Такая мы только закинули. Хорошо, ладно. Ну, а чай... Саморогатенькая, две есть. есть Рогатенька если. Можно, знаешь, что сделать? Приоткрыть баночку. Ну и, и с нее как бы пойдет этот, как бы, ну, шипение такое. Ну, ага, понял, Значит, понял. она уже подогрела. Ага. Ты можешь свою подогреть приоткрыть вот цыпленок твой ага верхняя да доставай да вон давай сама тут угу. я корой достал молодец он браво ай тяжеленькая была то ну пройди меня пожалуйста ага. держи ее ой колесенькая Угу. так Ух ты ой мясо столько и так подогрелось быстро угу. от неизбежного это в костер угу. смотрите Ой, сюда как ее поддержать банку чем а вот берешь никак вот а? смотри только не урони хорошо так. ладно спасибо большое мясо твердое Ой. твердое мясо не, не, не идет она я сейчас съем и буду изоржу как коняшка как коняшка браво джон грибоваш, хироу хироу браво джон браво молоток хироу так а, лучок праня джон Поднимайте, я тоже присядут. О, спасибо большое. Спасибо. Лучкок, луч, луч попскинкий. У меня же куток 8 есть. Выбирай себе перец любой. Давай Этот? Да. Сейчас, угу. подожди. А ты прям так, да? Ты же не стреляешь это? Вкусная тушенка, вкусная. Конечно, вкусная, Джон. Это же может быть. Да то он и <связь> Мне нравится, Джон. Брависсимо. Mm -hmm. Mm -hmm. Сейчас грибобас попробует канину. Uh -huh. Ты же не пробовал, да? Нет. Спасибо, Джон. М -м -м. Вкуснее, чем цепочка? Да? Угу. Чувак. Как-то... Как так ты попробовал канину? Угу. Значит, ты сможешь заржать как конь. <смех> я сейчас тебе покажу, как это делать. Давай. Вот смотри, вот так это делается. Ну-ка, я надеюсь, что получится с первого раза. <смех> Давай, Джон. <смех> <смех> Понял? Ну-ка <смех> попробуй. Если, если грибобаст съест целую банку, то это будет что-то, да? На солнышке хорошо. Ну вот мы один раз мазью попшикались. Ну, и до сих пор нас не кусают. Да. Вот, летает вокруг. Угу. Мазь помогает. Ну их сейчас не так много. Угу. А если их было больше, может быть и это. Поели бы. Угу. Это в костер. И промазал. Да. К сожалению, промазал. К сожалению. День рождения только, только раз в году. Грибобаз тоже промазал. Ха ха ха. Ше -ше -ше. Ха ха ха. Ха ха ха. Спасибо, Джон. Ха-ха-ха! <реш> Муха летает так слышно сильно, ага. как, как она летает. Mm. Мм, горяченьки. <реш> с травками. А совсем другой вкус, между прочим Так много полезнее, вкуснее, между прочим нам, Намного А ты сыпал? Ну так, чтобы он вот так заварился ага, Понятно Я, Конечно немного чувствую. Понятно Зачем ее много сыпать -то? Понял Как положено угу. Молодец, Джон, молодец Можно Котелок чая, конечно, скипятить или не будем? Можно скипятить, да Себе на дорогу Угу. А кипятю в этом кипят, да? Угу. М -м -м, я уже одну съем. У меня что-то, Джон. Ты красиво жиешь, там мне тоже все -то заказывают, почавкать. Спасибо тебе большое. Не почавкать, а похрумкой А, похромкать, извиняюсь. А что-то хлеб я не хочу уже. Не все, я наелся. Спасибо большое, Джон. Ну, в общем-то, вот такой походик у нас. Угу. Я чернички поел. <coughs> Немного. Я тоже маленько поел. Это вкусно, в мне понравилось. В общем, вкусное, Так, Джон, я пока ветки припас, пособираю ветки вот эти. Сушничок. А Джон, нужно, нужно что-то поставить, на чем бы стоять, то а Где-то были палки такие металлические, прутья. А можно с угла просто поставить. С угла, да? Ты котелок проверил, чистый, грязный. Сейчас. Вот такие дела. Люди добрые. Смотрите наши походы. Подписывайтесь на канал. Кликайте на колокольчик. Мы сейчас еще чайку в дорогу скипятим. Тут речка. А, нам надо еще будет речку перейти так, чтобы ну, не замочить. Как ночью не замочиться, ну сапоги. Вот будем сейчас. Там есть перекат. Возможно, там на том перекате мы перейдем, и там бугор, на бугре на обратном пути будем грибы собирать. Время московское 15 часов 00, вот. Ну, если вот так, пока чай скипятим, в 16, допустим, выйдем, может быть, пораньше. Ну и как раз вот домой должны вернуться до темноты. Темнее сейчас примерно в 6:30 по Москве. Я уже перешел. Молодец! И вот за ветки старайся, за ветки! Ага, сейчас, сейчас. Хироу! Хироу! Хироу! Джон, не я перешел! <laughs> Мы вышли сухими из воды! Я давно В общем, пока мы шли до болотистого места. Вот болотистое место сейчас пойдет. Угу. Мы с грибобасом набрали по пути грибов. Я собирал пластинчатые грибы, грибобас. Угу. Эти подосиновики. Да. Сейчас грибобас, покажи, какие ты Сколько подосиновиков. Сейчас. Вот он, подосиновиков набрал. Ну. Да. Мы там, ты проверял, чтобы чистые да, были. Да, да, я проверял, но все. А я вот так. ведерко набрал, Тоже сыроежек, да? Сыроежек буду их. Молодец, Джон. Молодец. Солить их буду. Ух. Неплохая у нас получилась. Тихая. Охота. Браво, Джон, брависсимо. Во, молодец. Во.